Оригинальный рецепт всеми любимого блюда немного изменим. Итак, готовим фаршированный перец с пшеном. Пшено прекрасно подойдет для начинки с фаршем. Такой вариант даст более сытный результат. Подавать к столу такие фаршированные перцы можно самостоятельно, добавив лишь ломтик хлеба или свежие овощи, зелень, соленья. При желании фаршированные перцы можно заморозить. Так у вас всегда под рукой будет домашний полуфабрикат, для любого случая жизни в конце видео мы расскажем какие продукты потребуются подготовьте ингредиенты очистите перцы вымойте их хорошо просушивайте куриное филе нарежьте небольшими кусочками переложите в чашу блендера также в чашу добавьте несколько очищенных зубчиков чеснока Пшено отварите заранее до готовности, на полстакана пшена возьмите стакан воды, вареное пшено соедините с фаршем, добавьте половину мелко нарезанного лука, соль и перец, перемешайте все. Вкуснее тем, кто подпишется. В сковороде прогрейте масло, переложите нарезанный кубиками лук и натертую средней стружкой морковь, жарьте овощи несколько минут, добавьте пасту и воду, перемешайте. Перцы наполните смесью фарша и пшена. Томатный соус перелейте в кастрюлю, переложите перцы, добавьте чеснок, лавровый лист, соль, сахар и перец. Тушите перцы 40-45 минут на маленьком огне. Приятного аппетита! Вкуснее тем, кто подпишется. Вот из чего готовим блюдо. Перец сладкий. 10-12 штук, филе куриное 1 штука, лук 1 штука, морковь 1 штука, чеснок 4 зубчика, пшено 0,5 стакана, томатная паста 2 столовые ложки, вода 1,5 стакана, лавровый лист 2 штуки, масло растительное 2 столовые ложки, соль по вкусу, перец по вкусу, сахар по вкусу, количество порций 4-5 комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. Жду снова и желаю вкусного дня.